Это свежий выпуск от команды «Универ Ньюз» в студии Кристины Зиединова, И мы начинаем! Делегация из КФУ посетила выставку из Казахстана «Великая степь. истории и культура». В Казанском университете состоялась конференция ГМДФ, посвященная разработке компьютерных и мобильных игр. Подготовка к тотальному диктанту в Казанском университете. В Казани проходит эксклюзивный национальный проект Шествие золотого человека. В рамках него в зале Манеж в Музее заповедника Казанский Кремль 15 марта открылась выставка Великая степь история и культура. Культурный обмен между Татарстаном и Казахстаном происходит регулярно, а для Казанского университета Казахстан является еще и знаковым партнером в научно-образовательной сфере. Выставку посетило руководство КФУ во главе с ректором университета Ильшатом Гафуровым. А все подробности в следующем сюжете. 5 апреля ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и руководство КФУ посетили выставку из Казахстана «Великая степь. История и культура» в выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля. Выставка проходит в рамках международного проекта «Шествие золотого человека по музеям мира». Старт этому проекту дали еще в прошлом году, и за это время выставка посетила уже шесть государств – Беларусь, Китай, Азербайджан, Польшу, Южную Корею и Россию. Внимание руководства Казанского университета приковал к себе символ Республики Казахстан «Золотой человек». Уникальная археологическая находка, обнаруженная в Кургане и Сык в окрестностях Алматы. Многие части костюма золотого человека стали символами Казахстана, в том числе на государственном уровне. Бесценную находку окрестили казахским Тутанхамоном и признали открытием века. Делегации КФУ представили 127 предметов декоративно-прикладного искусства из коллекции Национального музея Казахстана. Для Казанского федерального университета Республика Казахстан является партнером в научно-образовательной сфере. Представители КФУ и различных исследовательских центров. Казахстана совместно работают над реализацией целого ряда научных проектов в области истории и культуры. Кроме того, недавно на базе ВУЗа начал свою работу Институт исследований Центральной Азии. А количество студентов из Казахстана, обучающихся в КФУ, растет год от года. Выставка «Великая степь. История и культура» будет доступна для жителей гостей Казани до 15 апреля. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Игровая индустрия с каждым годом развивается все быстрее. Растущее поколение игроков хочет само приложить руку к созданию того, что им интересно. Именно для поиска таких людей организуются мероприятия с участием ведущих игровых компаний. Одно из таких прошло и в КФУ. Подробнее в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете была организована конференция GameDev. Мероприятие, посвященное разработке компьютерных и мобильных игр, организовано Высшей школой информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ совместно с сообществом луа Москву. Наша задача – развивать э, рынок специалистов в Казани. То есть, что это, это хорошо и для нас, это хорошо для Казани, это, и это очень хорошо для специалистов из Казани. Вот. Очень хороший рынок, очень много специалистов нам э, помогает в работе Мы очень довольны в рамках конференции выступили представители компании разработчиков игр в том числе и компании wargamingnet известная по таким популярным играм как world of tanks world of worships и многим другим подобные мероприятия это не только лекции от лиц участвующих в создании таких продуктов но и возможность выстроить связи с ведущими игровыми компаниями у нас есть специальные программы по такому очень интенсивному полурабочему обучению, в принципе, студентов таких даже не то что старших курсов, а среднестарших курсов. И, в принципе, ребята стараются, это в разных совершенно областях, это где-то там про геймдизайн, где-то про арты, где-то про девопс, где-то там про все что угодно. У нас, в принципе, по всем вот, фронтам есть такое направление Wargaming Forge, вот, соответственно, где молодые таланты вполне могут найти себя. Спикеры выступили на различные темы, связанные с игровой индустрией. Они рассказали о создании образа персонажей, о своем опыте в компаниях и самостоятельных разработках, продвижении продукта и так далее. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. Научная работа доцента Елабужского института КФУ Альбины Гарифьяновой вызвала интерес у Британской ассоциации славянских и восточноевропейских исследований. Подробности далее. Интерес к социологическим исследованиям российских ученых порой простирается далеко за пределы нашей страны. Опытом такого международного взаимодействия поделилась преподаватель Елабужского института КФУ Альбина Горевзянова, чья научная работа попала в сферу интересов Британской ассоциации славянских и восточноевропейских исследований. Ассоциация занимается исследованием социальных, исторических и политических процессов на территории России и стран Восточной Европы. Очередной научно-практический семинар под названием Russian Readings прошел на базе Оксфордского университета. Ученые из разных стран представляли свои исследования, посвященные жизни заключенных, условиям их содержания, вопросам соблюдения прав человека и общим тенденциям, присущим уголовно-исправительной системе России и стран бывшего СССР. Это же не только люди, которые сидят в тюрьме, и уже там, справедливо или несправедливо, это второй вопрос. Да? Но в любом случае они остаются людьми, и защита прав людей остается актуальной там, внутри колонии, вне колонии. И главная такая философская мысль всей этой встречи ⁇ это то, что система наказания в любой стране, в том числе в России, она отражает все реалии общества. Выступление на конференции в стенах Оксфордского университета – это не только серьезный шаг в научной карьере, но и возможность обогатить свой личный кругозор и принять опыт и традиции одного из старейших вузов мира. Потому что когда тебе 20 лет и когда у тебя хороший английский, ты можешь э, в буквальном смысле все. Ты можешь учиться в Оксфорде, ты можешь быть частью интернациональной команды исследователей, ты можешь не просто э, там, не знаю, учить язык, Потому что знать язык – это минимум, то есть это уровень такой начинающего. А вот знать язык и писать PhD, допустим, на английском, будучи, например, имея историческое или филологическое образование, в этом нет ничего невозможного. Общаясь с коллегами, с молодыми девушками, которые вот еще в процессе, они пишут свои диссертации, там, да, они рассказывают свою, свою биографию, я понимаю, что ничего невозможного нет. Валерия Муратова, Айдар Нурмиев, Камиля Юрикова, Универ 1 марта в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета начали свою работу курсы «Русские по пятницам». Цель данных курсов является подготовка к тотальному диктанту 2019 года. А подробнее в нашем следующем сюжете. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета возобновились курсы «Русский по пятницам», на которых доценты кафедры русского языка и прикладной лингвистики помогают гражданам в подготовке к написанию тотального диктанта, который будет проходить 13 апреля. На наши занятия «Русский по пятницам» приходят люди разных возрастов, разных категорий. Среди наших слушателей есть и люди старшего поколения, есть и молодые люди, и студенты, и школьники, и работающие, люди разных профессий, ходят с большим интересом, меньше 30-35 человек у нас не бывает на курсах. В этом году преподаватели обращают особое внимание на индивидуальный стиль автора-диктанта, которым стал Павел Басинский. В качестве текстов мини-диктантов для обработки сложных правил берутся отрывки из его произведений. Материалы для каждого занятия присылаются нашим преподавателям. Там есть презентация, там есть диктант, там есть комментарии к этому диктанту, к стилистическим, языковым, да, орфографическим, пунктационным особенностям. Все это отрабатывается. И когда 13 апреля человек придет писать диктант, после наших курсов он уже будет все-таки подготовлен, он уже будет чувствовать хорошо стиль писателя. Курсы «Русский язык по пятницам» будут продолжаться вплоть до 13 апреля в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Вход в здание только по документам, удостоверяющим личность. Все желающие могут заранее зарегистрироваться на сайте «Тотальный диктант» и по зарегистрированным спискам в пятницу в 6 часов вечера они приходят и занятия ведут наши преподаватели. Преподаватели кафедры русского языка и методики его преподавания. Алсу Саттарова, Александр Юдин, Универньюз. Это было все самое вкусное и интересное. И мы увидимся в следующих выпусках. Пока!